Так, сегодня небольшая распаковка. Тут кнопка газа для велосипеда. И еще какие-то три мелкие вещи. Так, начнем с самой маленькой вещички. Семена. Хм. Это я семена не заказывал. Надо посмотреть будет, что это за семена. Я заказывал не семена. Я-то из Монголии. Я заказывал луковицы. Опять меня, не знаю, странно. Ладно. Э пока полежит. Посмотрел я. Это у меня зак... заказ товар называется луковица. А здесь. Семена, не знаю. За рублей рубля. Банули, короче. Да. Нашел заказ. Это заказывал лупить за 33 рубля. Пришли какие-то непонятные семена. Вот. Сейчас даю на, на, на товар не зайти. Чтобы открыть. Видимо, удалено. Ладно, дальше идем. Что тут еще? Надеюсь, не будет разочаровать. Что-то что нормальное. Что-то что вещественное здесь. Опа. И это вещественное. Коробочку уже почти порезал. Итак. А, это ковырялка из ушей. Вот. Будем на детях испытывать. Такая штучка. Вот два вопросных. одинаковые, в принципе, да? Так, легонечко. А, она еще с подсветкой? Классно. Так вот грязику вытаскивать. Вот, допустим, у нас грязное ухо. Туда вот. Ну да, вот оно подсвечивает, все видно. А, классно еще. Всё. теперь у детей будут чистый уши стоило это удовольствие 55 рублей там набор ходил пинцет оказывается еще и тонкий крючок и, и густой написано крючок супруга унесла я только показала куда-то их унесла все крючки вот только у меня а вот тонкий крючок такой вытаскивать там пинцетик пластиковый и большой крючок так они назвали в принципе весь годность 55 рублей ссылку оставлю под видео так третья 3... посылка тут на луковице есть какая-нибудь я запрошу луковицу иметь то что -то. Тут -то, тут -то. что это -то? Интересно, по мне да так, а что здесь такое? краска пахнет прикоши ладно смотрим что здесь что-то нарисовано непонятно да мне сегодня колесо прокололось я наверное сегодня его не успею с тем ладно. что это такое тут хм. ладно, сейчас поищу что там за заказ ну шо, что же это такое это акриловая флуо краска ну Левоспед. Левоспед красишь ей какие-то места, и она потом будет отражать свет. Но сейчас я это делать не буду уже. Эксперимент вот так, на картинке. Да, ссылку дам описании. А уже глеет, уже полярная ночь закончилась, Мысли не вижу. 56 рублей стоило. И вот такая такие магнитики. Я что-то думал, что они будут больше. Реально такие магнитики, сможешь вот, конструировать, что-то делать. Вот плюс-минус сейчас вот такая вот типа, детская забава для холодильника цеплять ну, да это для холодильника магнитики не маленькие нужны девешать фотографию, записку ну, так пойдут доказывается 68 рублей стоит и самое главное ссылка которую ждал Ручка газа, конечно, дошла. Не знаю, как я... если я ничего не замкнуло в моторе, то это поставлю и поеду. Если там запнуло, то мне придется его и, и тогда я покажу самые полезные видео на своем канале. Это починка моего мотора. Там, скорее всего, одно микросхема могу сбереть. который необходимо будет просто поменять, одним Обычно вентилятора. Ну вентилятор есть. Все есть замена. Вот. Распаковываю. Главных... Клем были. Клеммы у нас.. Клемы у нас нет. Нам придется. Сколько их? 6 должно быть? 5-6. Точно. Подойдет. Она как раз для моего подходит. Все точно. Все в рабочем состоянии. Все, пойду делать. Может быть, и видео покажу потом. Ну, в смысле, может, видео вставлю, я еще не знаю. Вот так они держатся, так они выглядят магнитики эти. В принципе, очень удобно, они тоненькие. И довольно-таки мощные. Вот они тут. Вот они такие. Рекомендую, честно. У кнопки газа еще были клеммы все-таки. Вот который можно спокойно втыкать. Втыкать. Наконец-то. Вот я один втыкну. Вот, сейчас вторую сделаю и продолжу ещетую.